Ну что ж, давайте прощаться. Прощаться с молчанием на английском языке и узнаем, что такое настоящий разговорный английский для детей. В этом видео вы узнаете, почему и когда изучение английского вызывает огромный стресс у ребенка. А также вы услышите один из семи секретов быстрого и результативного изучения разговорного английского для детей. С вами Диана Билан, кандидат филологических наук, лингвист, переводчик трех иностранных языков и преподаватель онлайн-школы ILS. ILS. Your bilingual Итак, многие родители считают, что английский достаточно учить в школе, что можно научиться свободно разговаривать, занимаясь учителем по школьной программе. Во втором классе, когда все дети приступают к изучению нового предмета английский язык, на голову детей сваливается огромный пласт информации. Новые буквенные обозначения, слова, песенки, диалоги и так далее, о которых многие дети имеют очень отдаленное представление. Дети едва выучили первые буквы алфавита, еще с трудом выговаривают простые английские слова, не могут читать а им уже приходится составлять визитные карточки на языке. Ребенок не в состоянии делать домашнее задание самостоятельно. Ему трудно, скучно и утомительно. Поняв, что ребенок запутался в предмете и уже не справляется с объемом знаний, которые требуют от него в школе, приходится подключаться вам, родителям. Вы засучиваете рукава и начинаете судорожно вспоминать, чему вас свое время научили в школе, чтобы хоть как-то помочь своему ребенку. И хорошо, если вы учили английский в школе прилежно и что-то помните, а если нет, вы тратите свое личное время и нервы, этом меньше стресса у ребенка не становится. И я вас прекрасно понимаю, потому что многие родители уже после первого места занятий в таком стрессе в школе приходят ко мне в школу АЛС с просьбой помочь, они уже не знают, что делать. А это только первый год изучения английского языка. Те дети и родители, которые начинают заниматься английским заранее, большие молодцы. К языку, как к любому новому делу, надо привыкать и заниматься этим делом с удовольствием. Потому что изучение языка вместо стресса может стать захватывающим путешествием в другой мир. Как заменить стресс на приятное захватывающее путешествие в разговорный английский для детей? В этом заключается седьмой секрет для того, чтобы ваш ребенок учился с желанием и впоследствии еще и разговаривал на английском языке, а не пассивно читал тексты, окружив себя словарями, и с восхищением смотрел на тех, кто свободно общается и легко заводит друзей по всему миру. Изучая английский, необходимо начинать с того, что действительно интересно лично вашему ребенку. Это может быть то, чем живет ваш ребенок в настоящее время, что он может делать часами, несмотря на усталость, несмотря на нехватку времени. Принаблюдайте за своим ребенком. Возможно, это любимые герои из мультфильмов, любимые игрушки, любимые животные, компьютерные игры, которые широко используются в образовательных целях. Это все нужно применять в изучении языка и ставить основой привлечения интереса. Как? На то есть вы, родители, которые отлично знают при своего ребенка, и профессионалы, которые знают, как это использовать в обучении. С чего начать? Если вы учите язык, например, самостоятельно, вместе с ребенком. Или же, если вы занимаетесь репетитором, обратите внимание, на что делается акцент в изучении. Чтобы привлечь интерес ребенка и разговорить его очень быстро, в первую очередь начинайте изучать фразы, которые начинаются со слова «я». I. I like elephants, I like cats, I don't like rats, I don't like spiders, I can swim, I can ski, I can't ride a horse и так далее. Потому что самое важное, любимое, единственное на свете для любого человека – это я, I. И все самое интересное происходит всегда вокруг меня. Задавайте ребенку вопросы, которые касаются его лично, его интересов в первую очередь, а дальше уже подключайте остальную информацию. Если вы не будете спрашивать его о нем самом, что он любит, что он хочет, что он умеет, то ребенку не будет интересно заниматься. Делайте занятия яркими и незабываемыми, подключайте любимых героев именно так. Мы встроим свои уроки в школе АЛС, чтобы ребенок не замечал, как быстро летит время урока и учился с удовольствием. В следующем видео я расскажу вам о шестом секрете изучения разговорного английского для детей, о котором молчат школьные учителя. Вы узнаете, что нужно делать, чтобы английский со временем стал вторым родным языком для вашего ребенка. А сейчас переходите по ссылке и подписывайтесь на все актуальные события и материалы нашей школы. А также пишите комментарии и ставьте лайки, если это видео было вам полезно. ILS – Your Bilingual Future